Данный рок посвящен быстрому стакану для торговли. Стакану в терминале Quick. В текущий момент стакан достаточно неплохой и можно вполне на нем работать. Нет таких у него возможностей, там, например, в визуализации, как в MetaTrader 5. Но это стакан удобный для торговли. То есть мы сейчас настроим его с нуля. Посмотрим, как торговать в один клик через этот стакан. Как сохранить настройки стакана. Ну и стопы и профиты, это будем еще об этом говорить и. Рассматривать, потому что это важные вещи, особенно стопы. Можно это ставить вручную, можно держать их в голове но, или ставить при помощи робота. То есть, ну, на самом деле не все стратегии позволяют выставлять вот стопы и профиты непосредственно в терминал Quick или выставлять их непосредственно в стакан. То есть, есть стратегии, которые необходимо все это держать в голове и работать в зависимости от ситуации. Давайте в терминале QUIC попробуем это настроить. У нас есть вот уже справа настроенный терминал на Сбербанк, а теперь давайте э, выведем для фьючерс на индекс РТС точно такой же стакан, вот с нуля настроим. Из таблицы «Текущие торги» левой клавишей мыши два раза кликаем, и появляется у нас вот такой страшный стакан, с которым очень страшно работать. Вот видите, здесь для фондовой секции 10 на 10 стакан, вообще брокера 20 на 20 дают, а для фьючерса 40 на 40 есть стаканы у брокеров и даже больше. Ну, теперь давайте. Если стакан не быстрый, то можно правой, правой клавишей мыши и здесь есть редактировать таблицу. Если здесь этого меню нет, возможно, у вас быстрый стакан, тогда выделяем вот это стакан как окно. Выделяем его и действие. И здесь есть всегда редактировать. Нажимаем редактировать. Ну, во-первых, мы его сделаем вот такой вид. Он у нас уже такой есть. Лучшие котировки видны всегда. Покупку показывать сверху не нужно. Дальше мы ставим галочку использовать drag and drag. Разреженный стакан нам не нужен. А сейчас все это перевернется стакан. Давайте быстрый вот на заявок сразу сделаем. Выделять котировки цветом. Выделять свои заявки. Выделять котировки. Давайте окей. Ставим и применим. Давайте, что у нас получилось. Ну, у нас немножко он в другом виде появился. Я люблю использовать не такой, а вот как у меня справа. И, кстати, цвета я люблю тоже вот менее яркие. Я сейчас для, для вас их выведу. Действие редактировать стакан. И вот эти вот котировки можете здесь посмотреть и записать номера. Вот мне нравятся такие. Вот перед вами цвета для зеленого. Очень такой достаточно нежный цвет и приятный глазу проверено уже при работе достаточно долго на ну когда долго смотришь стакан то эти настройки более приятны глазу и вот эти настройки тоже перед вами вы можете их скопировать и у себя сделать то есть у вас на экране они есть сейчас вы их видите все окей сейчас на этом стакане я не буду на это подробно останавливаться переходим к этому стакану действие опять редактировать таблицу Здесь продажу нужно вот сюда перенести. Продажу. Сюда. Покупка. В другую сторону. Вот так будет лучше. Панель для торговли. Значит, вверху у нас панель выставления заявок. Вот так мы делаем. Дальше у нас идет панель информации о позиции. Следующая. Потом идет цена, количество, счет. И дальше у нас идет код клиента. Вот эти вот четыре колонки. Давайте Делаем. Вот то же самое у нас появилось. Ну если мы его вытянем, то у нас вот эти полосы прокрутки уберутся. Так, а сумма на, нам не нужна. Не совсем я верный. Здесь сумма лучше покупки. Это нам ни к чему информация. Нам здесь нужна своя заявка. Вот Я, например, люблю так делать. Сумму нужно убрать. Вот так, пять колонок. Вот теперь на, э, стакан похож на тот, что у нас и был по умолчанию. Эти настройки стакана нужно сохранить. Выбила, выбираем это окно. Действия шаблоны. Нам нужно выбрать сохранить как новый. Мы вводим ее. Например, делаем rapid rapid 1. И вот. Все. Шаблон успешно сохранен. Вот он rapid 1. И брать по умолчанию его можно сделать. Все. Брать его по умолчанию. Закрываем. И теперь, я, если я вот удаляю вот этот стакан и заново делаю вот по умолчанию у нас теперь появляется вот такой стакан. То есть, вы теперь, ваш шаблон, вот этот по умолчанию, вы его можете всегда использовать. То есть, его сохраняете как новый, и теперь у вас всегда сразу появляется вот такой хороший красивый стаканчик. Вы под себя можете его подредактировать и его использовать. А какие еще есть здесь интересные фишки? Давайте еще раз действие редактировать таблицу. Во-первых, вы можете настроить здесь дополнительно еще горячие клавиши. Я не очень люблю это делать. И все-таки я торгую при помощи э, мышки. Это удобно. Хотя быстрый клавиш можно настроить. Э, где это делается? Но это дел, делается в отдельном меню. Система настройки. Редактор горячих клавиш. Вы можете вот, горячий клавиш по умолчанию. Можете его добавить и найти. здесь вот Здесь есть выставление заявок. По стакану найти и поменять там настройки или использовать, которые по умолчанию. Это можно сделать здесь. Я этим не пользуюсь. Но зато я пользуюсь, когда иногда торгую, особенно от большой заявки, пользуюсь вот такими функциями, как вот быстрый вот, во-первых, смена заявок может быть. И можно брать, ну это тоже не очень удобно, лучше выставлять здесь количество. Или, как правило, скальпер торгует определенным объемом, который постоянно использует. Вот брать отступ. Отступ может быть 0. То есть вы куда кликайте туда и ставится заявка. Отступ может быть там единица. Отступ 3 может быть, например, равен 10. То есть на 10 шагов. Ну, давайте поставим 15. И нажимаем ОК. Брать отступы. Давай, где это? В редакторе горячих клавиш смотрим. Система. Настройки редактора горячих клавиш. По умолчанию. Так, добавить. И давайте посмотрим... Где здесь это есть? Вот здесь находим. Отступ 1 это Alt Z. Отступ 2 Alt X. Alt C. И Alt V. Отступ 4. Запоминаем. Ничего менять не надо. Выставляю э, заявку. Вот я кликаю. Смотрите. 137. Кликаю. И по 137 выставляю. А теперь я делаю отступ. Кликаю Alt X. И теперь нажимаю на 137. Я получаю отступ в один пункт. Ну, как правило, он один раз от... настраивается. Вот я настраиваю, например, Alt-C, 5, 5 пунктов. Ставлю 137. И вот он выставляется. А, сейчас у нас 10 пунктов стоит Alt. 10 пунктов. Вот на 10 пунктов у меня ближе выставляется заявка. Правой клавиши мыши, снятие. Но обычно отступ используется 1, 2, 3 пункта. Вот сейчас я обязательно нужно окно активировать, когда вы горячими клавишами пользуетесь. альт X, и у меня снова отступ сейчас станет один пункт. Вот она выставляется перед моей заявкой. Вот это вот фишка такая удобная. То есть, когда я от большой заявки торгую, мне не нужно ничего думать. Я увидел большую заявку, кликну по ней, и у меня заявка перед ней выставляется. А потом уже э, корректирую, там снимаю ее при помощи при помощи мышки. Ну, я люблю мышки торговать. Теперь давайте, куда можно нажимать, куда нельзя нажимать в быстром стакане. Центральная колонка ни на что не реагирует. Здесь можно спокойно кликать. Если я нажимаю здесь, колонка продажи, у меня лимитка на продажу выставляется. Здесь лимитка на покупку. Пробуем. Есть. Есть. Все, снимаем. Снимаем. Заявки, кстати, можно снять из таблицы заявок. Вот, давай сейчас попробуем. В колонке «Своя продажа», «Своя покупка» ничего не происходит. То есть, это пустая. Вот здесь «Покупка продажа по рынку». Если я кликаю вот здесь, смотрим. «Продажа по рынку». Здесь «Покупка по рынку». Проверяем. Ну, на, «Продаю по рынку». Минус два контракта стало. А здесь у нас покупка по рынку. То есть, чем дальше вы ставите, тем выставляется по сути цена, по которой вы кликнули. Выставляете сюда лимитка, правой клавишей мыши снятие заявки, а выставляете сюда, по рынку, вот у нас позиция закрылась. То есть, вот по этой цене, по сути, отправляется заявка, по которой вы, напротив которой вы кликнули. То есть, вот здесь четыре области, в которой происходит торговля. Стопы профит отсюда выставлять нельзя, и я считаю, что, в принципе, этого быстрого стакана достаточно, не перегружено на информации, и, в общем-то, работать не можно. Можно даже комбинировать, торговать в квике, а использовать, например, тиковые там графики, подсказки из MetaTrader 5. Ну, если у вас брокер предоставляет и тот, и другой терминал. Ну, вот, собственно, все по настройке стакана. В следующем уроке продолжим изучение нашего курса.